что означает, что тип рукава крановый, а диаметр 66. Полотно идет без намотанных пожарных гаек в комплекте, поэтому для соединения рукава с водопроводной системой вам понадобится головка рукавная GR-70.